Настоящее итальянское блюдо, которое с легкостью готовится в домашних условиях, нежное куриное мясо в сливочном соусе с вкусными макаронами, подается в горячем виде к обеду или ужину, рекомендую. Как приготовить фетучини с курицей в сливочном соусе? Элементарно. Сперва отварите до готовности пасту, параллельно можно обжарить курочку на масле, затем влить сливки и потушить до загустения соуса, Готовое блюдо обязательно присыпаем тертым на мелкой терке сыром, удачи! Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. В кипящей подсоленной воде отварите до готовности пасту фетучини, откиньте пасту на дуршлаг. Растопите сливочное масло на сковороде, добавьте немного оливкового, обжарьте измельченный чеснок несколько минут. Выкладываем куриную грудку, порезанную кусочками, обжариваем, посолив и поперчив по вкусу. Когда курочка приобретет золотистый оттенок, вливаем сливки и готовим до их загустения. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Готовую пасту раскладываем по тарелкам, вливаем соус с курицей и присыпаем сверху тертым пармезаном, украшаем зеленью. Приятного аппетита! Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Ингредиенты. Паста фетучини, 700 грамм. Сливки, 250 миллилитров. Куриная грудка, 2 штуки. Масло, по вкусу, сливочное и оливковое. Соль и перец, по вкусу. Сыр пармезан, 100 грамм. Чеснок, 2 зубчика. Зелень, по вкусу. Количество порций, 3-4. Не пропустите самые вкусные, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Буду скучать без вас.